Рассматривая примеры действия электрического тока, теплового, магнитного, химического, механического, мы под действиями понимали различные результаты работы электрического тока. Нагревание металлического проводника, притяжение металлических предметов, поворот рамки с током и так далее. Все это примеры работы электрического тока. Работа электрического тока на участке цепи равна произведению напряжения на концах этого участка силы тока и времени, в течение которого совершается работа. Единицей работы является джоуль.